Этапы развития дистрибьютора в сетевом маркетинге. Мы все находимся на каком-то этапе, и как только мы выпадаем из бизнеса на несколько недель, месяцев иногда лет, нам приходится начинать все с самого начала. Давайте эти этапы разберем. Первый этап. Мы в сетевом маркетинг подписались, и у нас дикое возбуждение от этого бизнеса. И мы начинаем быстро всех звать и звонить. и у нас вот этот вот этап, когда мы просто горим идеей когда мы каждому навязываем свое мнение на тему продукта или бизнеса в, этом, в этой компании. И очень часто мы натыкаемся на этап второй, когда нам начинают отказывать, мы обжигаемся на своих собственных знакомых. На втором этапе люди нам начинают отказывать, у нас шквал отказов, и мы обжигаемся на этом бизнесе. И после шквала отказов мы уже начинаем бояться звонков мы боимся позвонить по телефону потому что трубка весит как вагон с песком нам не поднять трубку потому что мы понимаем что это будет отказ и вот на втором этапе нам страшно звонить мы пытаемся найти какие то тексты правильных звонков какие то тексты правильного внешнего вида какой то фокус какие то сказки какое то чудо чтобы люди соглашались к нам прийти навстречу и э, мы не, не понимаем, что это лишь, всего лишь второй этап развития в этом бизнесе. И когда мы проходим второй этап, э, мы начинаем быть чуть-чуть более, более трезвыми и приглашаем людей э, на встречи, и начинаем людям звонить, и люди соглашаются к нам прийти, потому что мы продолжаем вдохновленно рассказывать им иногда о компании, иногда проводить презентацию по телефону, и люди соглашаются к нам прийти, и почему-то на встречу не приходят. И вот этот этап – один из самых обидных. Потому что люди не доходят до встречи, хотя мы многим звоним. И вот на этом этапе очень важно понимать, что вы находитесь на третьем этапе всего лишь. Потому что есть этап четвертый. Когда люди согласились и пришли все-таки к вам на встречу, и вас слушают, иногда не слушают, возражают, но почему-то всегда отказываются или говорят «я подумаю». И вот на этом четвертом этапе у вас огромное количество встреч, Никакой статистики нет, потому что спонсор говорит, что есть какая-то статистика 2 из 10, а никакой такой статистики нет, все отказывают, все отказывают, все отказывают, все такие нехорошие. И в этот момент вы находитесь на четвертом этапе, и вы понимаете, что у вас сплошные шквал просто отказов на личных встречах, куча возражений. Все вам в глаза говорят, что это бесперспективное дело, что этот сетевой маркетинг, это там тихий ужас, и вы занялись чуть ли не самым там скудным и ненужным делом в этой жизни. Нужно понимать, что есть следующий этап. И на следующем этапе начинается самое большое веселье, когда люди приходят к вам навстречу, вас выслушивают, иногда возражают, иногда нет, но соглашаются. И говорят, что да, я хочу принять решение и принимаю решение участвовать в этом бизнесе, да, я возьму продукцию и долго тянут, и так эту продукцию не берут. Это самый страшный этап. Это самый этап неприятный из всех, потому что в этот момент у нас огромное количество согласившихся, но почему-то никто из них так и не вступил в компанию, никто из них так и действительно не дошел до ума, все куда-то что-то тянут, думают, собираются, вот-вот-вот у них там вот зарплата, и они купят эту себе продукцию, или вот они там примут решение, вот они сейчас обсудят это все точно, уже даже некоторые начали советоваться, и на этом этапе у вас сплошные «да», но безрезультативно. Этап шестой. Когда некоторые сплошные, да, превращаются все-таки в контракт, и для вас это полное счастье, вы надеетесь, что вот к вам пришел тот самый лидер, и люди к вам подписываются в компанию, регистрируются и делают даже первую покупку. Они делают первую покупку и больше не берут трубку и до них не дозвониться. Это тоже непонятный этап, когда вы звоните человеку, вроде он согласился, он взял себе продукт и просто пропал, когда вот его вот просто не видно и вот не слышно. Вы вроде с ним, как вам кажется, корректно общались, вроде и э, с ним подружились, и вроде все нормально, а он раз и вот не берет трубку. Хотя продукт взял, то есть он потенциально, ваш лидер уже в принципе работать должен. Следующий этап, когда вы уже поняли, что есть люди, которые не берут трубку. Есть часть людей, которые берут трубку и начинают делать какие то звонки начинают либо регулярно пользоваться продукцией и берут себе продукцию а, и а, просто либо остаются потребителями продукта либо начинают работать в этом бизнесе и начиная в это, работать в этом бизнесе они тут же его бросают вот этот этап очень тоже неприятный когда люди бросают этот бизнес говоря им, что нет это не мое это тяжело это вот как то все-таки очень много отказов, очень много негатива я не ожидал. Мне, честно говоря, на основной работе комфортней. И вот на этом этапе вы слушаете э, от человека огромное количество того, что вы прошли сами, но он не хочет этого проходить. И вот на этом этапе вы теряете, по сути, людей, и получается, что вы сделали вагон работы, но при этом все как будто в холостую. То есть, может быть, даже вы уже год в этом бизнесе, может быть, два, может быть, три, но вы всего лишь на этом этапе. Такое бывает. На следующем этапе у вас появляется человек, который говорит, «Все, я буду пользоваться регулярно этой продукцией». Он действительно регулярно этой продукцией пользуется. Либо у вас появляется человек, который говорит, «Да, я буду заниматься этим бизнесом». И он занимается этим бизнесом, но занимается этим бизнесом настолько по-своему, что он не ездит на мероприятия, не ходит иногда на школу, иногда ходит, иногда не ходит. То есть делает этот бизнес, видит его совершенно по-своему, ходит, не ходит, работает, не работает, выпадает из бизнеса, не выпадает. То есть он такой, с, с, как, как кот. Захотел, там пометил, захотел, тут пометил территорию. Где хочет, там и гуляет. Хоть пинай, хоть не пинай. И вот такой человек, он для вас как бы вроде работающий, вроде действительно принял решение, даже иногда хорошо выглядит. Но он какой-то вот не совсем а, непонятно, как с этим дистрибьютором взаимодействовать. И потребитель точно так же. Ему звонишь. Он да я уже знаю все знаю о продукции, поэтому ты мне как бы не рассказывай, я посмотрел уже видео в интернете, поэтому я как бы сама буду пользоваться или сам продукцией, как мне комфортно. Спонсор, вот все, я понял. На этом этапе вы понимаете, что неуправляемый дистрибьютор, Но вроде что-то делает, ковыряется, роста у них никакого нет. То есть вы просто подписали единицы, которые регулярно делают какие-то личные объемы или иногда кого-то подписывают, но что-то там происходит, но очень нерастущее. И на следующем этапе у вас появляется человек, который действительно загорается заниматься этим бизнесом, принимает решение, ездит, едет на семинар, он горит, он проводит регулярные встречи, он работает целый месяц и бросает бизнес полностью. С диким разочарованием и плохим отношением к компании. И говорят, что это вот прям вообще все плохо. То есть он горел, вспыхнул, как порох. И остались просто одни запахи, одни воспоминания. И финальный этап, когда к вам приходит лидер, когда к вам приходит человек, которому не обязательно что-то объяснять. Этот человек сам понимает, что нужно ходить на занятия, ездит на конференции, даже если вы с ним не ездите. Этот человек абсолютно самостоятельно ходит, учится. Сначала он, может быть, вас задействует на встрече, но он иногда этот бизнес понимает лучше, чем вы. Иногда хуже. Иногда вы не понимаете, что он понимает лучше. И в этот момент вы удивляетесь, что человек действительно настолько личность необычная, что он не такой, как вы, но он работает, он проводит встречи, он проходит, проводит встречи абсолютно осознанно. Вы думаете, что вот-вот ему надо заработать в этом бизнесе свои первые там деньги, он останется, а он остается даже если он не зарабатывает, и вам этого непонятно. Почему? Почему? Оказывается, этот человек просто лидер. И он работает, независимо от того, получается у него этот бизнес или не получается. И все сказки, которые вы до этого читали в книжках о сетевом маркетинге, все сказки не действуют, потому что на него никак не подействуют, он уже лидер. И такой человек вас удивляет, и вы начинаете гореть, потому что действительно это самостоятельный полноценный лидер, полноценная боевая единица, полноценная саморазвивающаяся организация. И самое важное в этот момент на вашем этапе понять, что это лидер, и не разрушить эту организацию. Потому что очень многие дистрибьюторы пытаются заставить человека работать так, как вы работаете, и пройти ему ту же школу, что прошли вы. А ему этого не обязательно, у него будет совершенно своя школа, он лидер. И в этот момент нужно понимать, что он абсолютно не такой, как все. Он может быть просто человеком другого качества. Это лидер. Таких больше у вас в организации пока нет. Приглашайте людей новых в этот бизнес, а ему помогайте так, как он вас просит. Потому что лидеры – это необычные существа, которые развиваются очень часто по-своему, но все равно развиваются независимо ни от каких обстоятельств. Поэтому все эти этапы вы можете пройти. И как только вы выпадаете из этого бизнеса, хотя бы на неделю, и вы вернулись в этот бизнес, и вы начинаете все с самого начала, вы опять вдохновленные после какого-то семинара, у вас пошли отказы, и вот вам нужно проходить все эти этапы заново. Если вы хотите эти этапы не проходить заново, просто делайте регулярные встречи. Хотя бы одну встречу в день. И вы тогда не будете выгорать в этом бизнесе. Поэтому знайте то, на каком этапе вы находитесь и понимайте, что есть этап следующий.